на всю жизнь и в 2020 году передать энергию изобилия процветания своим будущим поколениям. В 2020 году есть магические даты, и ближайшие из них это даты с 20 февраля 2020 года по 22 февраля 2020 года. Это так называемый «коридор счастья». И это самые важные дни в современной истории человечества с точки зрения нумерологии. И не только. Потому что именно в этот период открыт так называемый портал «коридор, коридор счастья и изобилия». Таких дат больше не будет. Подобное расположение цифр в датах – это старт новой энергии, новой силы, нового света, новой трансформации. В эти дни ты можешь изменить всю свою жизнь и денежную энергию судьбы твоего рода. Все даты в нумерологии имеют свои характеристики. И в нумерологии Пифагора цифра 2 означает энергию, причем не только реальных физических или механических явлений, но и энергию внутреннюю, тонкую, энергию, энергию разума, энергию психики. Эти дни называются энергетическими датами, сильными, мощными. И какую энергию заложишь в эти дни, такая энергия у вас и отразится. Поэтому еще раз повторяю, будьте внимательны, будьте а, в созидании, будьте в осознанности, будьте в принятии. Каждый день буквально вырастает своей мощью из другого. 20 февраля 2020 года сумма Чисел равна восьмерки Это символ денег, это бесконечность по восточным практикам. Это дополнительно усиливает магию энергетику этого дня. Дальше следующий день, 21 февраля 2020 года. И девятка – это священное сакральное число. Начало и конец. Конец старого, болезненного, агрессивного, злого, плохого. И начало нового радостного Счастливого периода вашей жизни, совершенствование, новизна, рост. Испокон веков для меня, лично для меня, 21 февраля, это магическая дата, дата моего рождения, она использовалась с магами для переписки судьбы к лучшему. И вот уже на протяжении многих лет я провожу в этот день уникальный Магический обряд на изменение судьбу судьбы к лучшему, на переписку, на возвращение счастья. Но это уже отдельно я расскажу. И, наконец, 22 февраля 2020 года, это десятка, это переход на следующий уровень любви и созидания. Число 10, которое состоит из единицы и нуля, символизирует любовь к Богу. Любовь к ближнему своему, силу, единство мироздания, итог божественного создания, выражаемого двумя противоположными началами, мужским и женским, светом и тьмой, землей и небом. Оно представляет собой дух и материю. И из небытия космического хаоса нуля рождается единица. Число 10 можно толковать как... Единица – это Бог, ноль – это бесконечность. Качество цифры единицы – один, дарует честь, веру, уверенность в себя, доблесть, имя, славу и действующие в соответствии с законами божественного предопределения. Ноль подталкивает к духовной борьбе, которая приводит человека к пониманию своего предначертания в этой жизни. Но ну, поскольку в дальнейшем тысячи лет нет подобных дат, энергия, заложенная в этот период, будет отражаться на всех последующих поколениях. И такой период, повторюсь, 20 февраля 2020 года по 22 февраля 2020 года, называется «Коридор счастья». Важно эту энергию настроить в свою пользу. В нумерологии этот период является самым магическим, сакральным, трансформационным для создания импульса к приобретению богатства и передачи энергии, любви и изобилия по всему роду людей, которые будут правильно действовать. В период открытого э, коридора счастья необходимо сделать какую-либо инвестицию или начать свой бизнес – Должно быть именно вложение финансов в какое-то направление, возможно, в проект. Необходимо запустить и придать деньгам новый энергетический процесс приумножения. И именно твои действия, ваши действия во время открытого энергетического коридора этого портала станут самым сильным импульсом для успешных энергий в будущем. К этому периоду нужно подготовиться и постараться оказаться в окружении успешных людей с хорошим настроением. Обращайте внимание на место встречи, обращайте внимание, где вы находитесь, и желательно, чтобы это был богатый, дорогой интерьер, и люди были в красивых, дорогих одеждах. Энергия всегда усиливается рядом с водой, как мощным энергетическим аккумулятором, и ваши желания и настрой зарядят воду, и она будет помогать вам и вашим близким. Чем больше будет воды рядом, тем лучше. Озеро, река, море зарядятся именно твоей энергией и энергией твоего рода. Но не нужно окунаться в море, просто быть рядом. Деньги – это энергия земли, деньгам нужна основа. В 22 часа 22 минуты каждого из этих трех дней, 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля 2020 года, по вашему местному времени, Загадайте одно материальное желание, и вся энергетика сосредоточится на этом желании. И этого момента мы ждали тысячелетия. Сделайте в этот день, в эти дни благость, доброе дело. Относитесь доброжелательно к другим. Это усилит ваш заряд на богатство. Помните, энергия денег, изобилие процветания – это энергия движения. Я приготовила для вас заряженные на любовь, богатство, и процветание, изобилие, славу, удачу и успешность как вас, так и вашего дома, присутствующих в вашем доме. Вот такие вот прекрасные, замечательные амулеты. Все они в единственном экземпляре. Вот, пожалуйста, бронзовая ключница. Богатство и процветание в дом, узлы удачи, защита вашего дома. Ключ, золотой ключик на удачу. Эти элементы здесь... Также защиты, притяжение богатства, изобилия, процветания, удачи для вас и вашего дома. Это амулет на богатство. Позолочный амулет. Это скоробей, брошь. Это денежная лягушка. Это амулеты на процветание изобилия, процвет, посеребренные. Все это в единственном экземпляре. Итак, используйте свою возможность запустить эти энергетические потоки изобилия для себя и своего рода. Усиливать и продолжать эти энергии. Быть богатыми, удачными, успешными и счастливыми. Итак, открываем ручки, садимся поудобнее, говорим, Арина, помоги и проводим активацию. Все энергии сохранены. В какой период времени бы вы не смотрели данное видео, все энергии изобилия процветания работают. На вас пролонгировано в пространстве и во времени, в прошлом, настоящем, возможном будущем, здесь и сейчас. Арина, помоги. Силы работаем. Вода действуй. Воздух действуй. Огонь действуй, земля действуй. Исполнено, свершено, до сведения Всевышнего доведено, печатью мастера скреплено. И да будет так, и так будет. Ну что? В добрый час, мои дорогие любимые, идем дальше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте галочки, колокольчик, чтобы приходило к вам оповещение о следующих видео. И с вами была я, Арина Михайловна Ласка. Идем дальше.